Смотрите, как формируется идеальный день. Вы себе придумываете идеальный день, вы начинаете... То есть нужно войти в такое состояние, когда вы придумываете будущее, как будто вспоминаете прошлое. Это прям, ну, как бы, оно такое медитативно-трансовое состояние. Вы придумываете будущее... Как будто вы вспоминаете прошлое. То есть вам не нужно там, ну, я не знаю, что еще, вы просто как будто вспоминаете. Это сложно, потому что если вы придумываете будущее, как будто вспоминаете прошлое, то на самом деле в этот момент ваш мозг стаскивает вас в реальное прошлое, и вы начинаете плохо думать про себя, про свои какие-то истории. И через идеальный день можно увидеть, насколько мозг желает проблем. То есть, да, ну тут я придумываю какой-то, да, можно собрать, да, то, что я хочу в своем идеальном дне, но нужно еще раз войти в это состояние, придумывая будущее, это же одно. Мы даже, когда, вот, например, если работать со зрачками, вы знаете, да, что есть ä, этой нлп технологии если вот на вас смотреть внимательно, то я могу сказать, вы это сейчас придумываете, либо вы это вспоминаете. Вправо, да, влево-вправо, вниз, вверх, там, и куда вы смотрите. И зрачки очень быстро дергаются, то есть, когда у тебя есть навык это фиксировать, то видно, человек врет или человек э, вспоминает то, что было. И самое Соответственно, правильная работа с идеальным днем, когда вы идеальный день достаете как будто из прошлого, как будто он случился. Ты ставишь себе цель, что ты зарабатываешь, что у тебя семья, что ты живешь в своем доме, что ты, э, ну, например, там вот так вот выглядишь, вот туда ездишь. Это то, чего у тебя не было. И ты все это придумываешь, но придумывать надо так, чтобы внутри и твои зрачки дергались в такую сторону, как будто ты это вспоминаешь. Понятно, что это ну, не, не два пальца, да, там типа о, об асфальт. Это достаточно сложная практика, и в нее нужно входить, входить, входить, входить, входить, потому что сначала тебя раскачивает, тебя кто-то отвлек, тебя кто-то разозлил, ты вообще не можешь больше этим заниматься. Ну, ты в это не веришь, ты это не хочешь, все это неправда, это не работает. Ну, вот я вот вижу муки тех, кто проходит эту практику. Но задача натренировать себя настолько, выкристаллизовать прямо, как-то я вижу этот свой день, как я там живу. Может быть, не один идеальный Не один, конечно. Но мы разбираем обычно будний и выходной. И, а дальше идет работа, много дней подряд, и дальше идет работа. Вы либо просто проживаете разные дни в идеальной жизни, либо э, вы расширяете день-день, ну просто как бы зумите. Вот этот аспект, этот аспект, этот аспект рассматриваете.